Привет! С вами Ирина, и это канал Рульков ТВ. Сегодня мы хотим э, сделать такой челлендж ⁇ Доллар-3-Мил ⁇ Сейчас я возле магазина ⁇ Доллар-3 ⁇ Это магазин, где все по доллару. Э, хочу на 8 долларов набрать продуктов, чтобы сделать завтрак, обед и ужин. Но у меня еще есть такая идея, чтобы эта еда была как можно здоровая и полезная. Итак, я сейчас иду вовнутрь и покажу, что я куплю. Собственно, я нашла ряды с едой, а там у нас в холодильнике. Давайте здесь я выберу гарнир. Из гарнира я решила взять яичную лапшу и рис. Рис обычный. Пойдемте к холодильнику. холодильники, я возьму овощные смеси. Такую и, и такую. Вот можно... А из мясного я возьму креветки. Вот из так... такого формата они уже готовы и мясные шарики. Вот эти. Ну, нам осталось найти что-то на завтрак. Но я ничего здесь полезного не вижу, кроме овсянки. Пойдемте искать овсянку. Я нашла ну все я уже купила очень сложно снимать в магазине потому что там нужно соблюдать дистанцию а людей много и все толпятся и в общем как-то так приходилось и снимать и ходить и соблюдать дистанцию это как-то не очень комфортно скажем так все я еду домой дома мы все это разложим распакуем все покажу что именно я купила еще раз и приготовим, собственно. Все, поехали. Собственно, вот мой лов. Здесь продуктов на 8 долларов. И вот что я купила. Обычный рис. Здесь яичная лапша. Вот такая овощная смесь. Вот такая овощная смесь. Конечно же, я могла, в принципе, на два блюда разделить одну, но мы же хотим сделать разные блюда, поэтому я взяла разные, разные овощи. Из мясного я взяла вот такой пакет с креветками и мясные шарики. На завтрак у нас будет... Просто овсянка быстрого приготовления. И так как она не сладкая, я к ней взяла еще малиновое варенье. Сейчас я попробую все это приготовить. На обед я решила, что я сварю на гарнир рис в мультиварке, а овощи потушу с уже готовыми креветками. На ужин у меня будет яичная лапша. Фрикадельки с овощами тоже будет тушеные в сковородке. Ну а завтрак мы просто зальем хлопья горячей водой. Варим рис. Я уже промыла заранее рис. Пропорции воды и риса один к двум. Засыпаем рис, заливаем водой. Соль у меня уже была в воде. И выбираем режим рис. Сотейники. Я пожарю сначала пол пакета этой овощной смеси. И когда она уже будет готова, я добавлю туда креветки, так как они уже почти готовы. Овощи уже готовы, я сейчас добавлю креветки, накрою крышкой и потомлю одну-две минутки. И секретный ингредиент. Ну, все готово. Приступаю к блюду номер два. Засыпаю пол пакета такой овощной смеси, добавлю немного воды и закрою крышкой, чтобы оно потушилось. Минут пять. Наша овощная смесь потушилась и я добавляю мясные шарики. Это мы тоже будем тушить минут 5-6. А пока все это тушится, я поставлю варить нашу личную лапшу. Ням-ням! но -ням. ну вот и готова наша еда на весь день с доллар 3 за 8 баксов. Так какая красота! Ира и у нас умеет приготовить кашу из топора, причем еще красивую и полезную. А сейчас мы будем все это пробовать. Да, начнем с овсянки. М -м -м. Овсянка? А что у нас будет на обед? Котлеты из овсянки, Сэр? Хорошо. Тебя не заставляй. Дай маму попробует. Ну, овсянка как овсянка. Тут она хоть с доллар 3, хоть за 10 центов. Ну, обычная овсянка быстрого приготовления. Плюс варенье. Плюс варенье. Придало очень даже вкусно. Кушать можно. Да. Отложим это да. на потом. Итак, начнем. С риса и креветок. Кому-то это может показаться порцией маленькой, конечно. Но мы едим, слава богу, мало. Да, вот это даже много. Для нас, да? да, это даже много, это об объезд. Можно. Ребенок хочет каши, но не хочет есть какую-то он другую кашу хочет. Давай, пробуем. Ну, рис получился у меня даже 4 Хвостик Рис красивый и вкусный Креветка как креветка И овощи очень трудно испортить Даже если они за 1 доллар Поэтому Еда настоящая Никакой химии Кушать можно На самом деле в Walmart можно купить за ту же цену, такой же пакет овощей а рис можно купить даже дешевле например, такой рис, как я купила за доллар а в Walmart я могу купить за 70-78 за центов Все. мне, кстати, понравилось блюдо вкусное дешевое кушать можно вау это вообще красота мне интересуют эти шарики. Они могут быть очень химические. Состав у них такой, смешанный. Но я искала, чтобы не было специй, чеснока или свинины. Почему? Потому что все, что со свининой, очень жирное. Мы жирное не едим. М -м, как раз здесь специи по минимуму. И даже чувствуется мясо. Не только соя. Но я бы их покупать не стала Но есть можно Как вариант, чтобы перекусить Это намного вкуснее, чем бургер Даже за 5 долларов бургер В Макдаке Это вкуснее Да, и в Сабвей Не, в Это, это вообще... только если с голода умирать Да А как тебе лапша? Лапша <смех> Она яичная Ну да, она на лапшу похожа <смех> <смех> Овощи Овощи тоже без никаких специй, просто овощи Поэтому добавляем сюда соль И что-то по вкусу И все Тоже кушать можно какой сделаем вывод вывод конечно что в доллар 3 тоже продается неплохая еда но в целях экономии я конечно бы не рекомендовала там что-то покупать потому что в других магазинах что-то можно найти гораздо дешевле вот например даже взять те же самые консервы в доллар 3 они по-любому будут стоить доллар а в Walmart можно купить банку консервы, горошка или еще чего-нибудь за 50 центов, за 30 центов то есть э, все можно купить намного дешевле. Вот. И еще такой момент: что в доллар три все по доллару. Но и вы сами видели по пакетам, что очень-очень маленькие порции. Например, за ту же цену в дол за доллар э, пакет овощей в Walmart будет гораздо больше. Ну не забывай, что бывают такие моменты, что не нужно 5 килограмм овощей, а нужно только один раз приготовить, и как раз вот такие порции, и то, что цена 1 доллар, это очень выручает, чем ты купишь за 3-5 за долларов намного больше, и потом просто выкинешь, а да. нужно всего лишь на один раз. Если нет негде хранить или нет цели готовить на, на будущее, то да, это вариант. Ну и самое главное, мы миф подтвердили, за 8 долларов можно весь день кушать Это довольно хэлси-фуд. Да. Не, отрав... не отравитесь. Это точно. Все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте. До встречи в будущем. Пока! Пока!